Меня зовут Алексей, команда Black Sharks из города Белокурих, это Алтайский край, рядом с Монголией, очень очень далеко. Мероприятие очень крутое, я скажу так, последний раз я был за границей 8 лет назад и наконец-то смог себе позволить вырваться из своих, так скажем, обыденных каких-то проблем. Вот. А само мероприятие, оно очень крутое, оно прокачивает людей, объединяет вокруг. На самом деле хотелось бы видеть больше молодежи. А мы наконец-то получили очень крутой продукт с онлайн-образовательным контентом, трансформационные знания. То есть Дмитрий Портнягин, я его все время смотрю, он все время про это говорит, говорит, говорит. Я об этом думал постоянно, и вот пару месяцев назад это пришло к нам, мы это все видим вживую, мы сами творцы, мы находимся в истоках вообще всего и это очень круто. Если я еще два месяца назад думал о том, чтобы мне заняться риторикой, прокачать свои навыки, то вчера просто я это получил. Сила мысли, и энергетика – это самое главное, наверное, в нашей жизни. У нас приехало 23 человека с Алтайского края на это мероприятие. Ребят, те, кто не попал, не расстраивайтесь. В любом случае, будет следующее мероприятие в Барнауле. 4 апреля он пройдет, приезжает Анатолий Ильи. И такого, похода в России больше не будет. А, ну, по крайней мере, если вы хотите за границу, то на Турции. На Турции отожгем обязательно.